Видео действительно будет полезным, потому что я здесь делюсь информацией, той, с которой нам приходится сталкиваться в процессе реализации данного проекта. Видео будет долгим, потому что здесь очень много смыслов. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Что из особенностей стоит учесть при покупке, если вы все-таки решили себе историческую застройку? То, что будет демонтаж. Демонтаж будет не такой, как... На обычных новостройках потому что на обычных новостройках мы как правило сносим только штукатурку и в редких случаях полы давайте по порядку мы заходим на объект у нас есть стены у нас есть потолки у нас есть полы работать на основании полов которые были здесь от предыдущих хозяев квартиры, но никакого смысла не имеет, если учитывать то, что все-таки мы делаем некий такой капитальный ремонт, мы штукатурим стены, выравниваем все, меняем электропроводку, меняем всю сантехнику, то оставлять старый пол, ну, нецелесообразно. Мы принимаем решение произвести демонтаж пола. У конкретно этих заказчиков по документам числится, что у них межэтажное перекрытие, это идет бетон да но мы столкнулись с тем что у нас межэтажные перекрытие это лаги и подшивка снизу у соседа получается потолка деревом и у нас сверху тоже дерево дальше у нас был штучный паркет и также и верхние соседи это четвертый этаж у нас полностью подшивка идет деревом дранка штукатурка была на потолке вот, которую мы также снимали. По стенам у нас была нанесена цементно-песчаная штукатурка. По внешним стенам. Да, мы полностью ее зачистили. Сейчас у нас на стенах а, голый кирпич. А, голый кирпич это хорошо. По причине того, что в этих домах есть участки стен. А, также внешних. В которых использовались, использовались различные блоки. И с точки зрения а, дизайна это сложно будет применить. Когда у нас есть вот такой красивый состаренный кирпич. Естественным старением процесса. То это классно мы приступаем к работе по демонтажу э, напольного покрытия соответственно тех досок которые здесь были устелены на эти лаги и э, полностью выгребаем вот из этих участков э, ту засыпку которая здесь была здесь был шлак да, мы... Улыбнись. Ну, говорить о том, что насколько это было пыльно, это было дико пыльно э, Насколько было объема конкретно по шлаку, это было э, порядка 10 тонн было заполнено вот в эти участки. То есть это примерно 400-450 мешков по 20-25 килограмм. Общую массу... Вот если говорить по машинам, сколько мы отсюда вывезли, это было порядка 18 машин пятитонников. То есть это не говорит о том, что здесь было 90 тонн всего снято. Вот. Это говорит о том, что у нас был мусор, который мы фасовали в мешки, загребали лопатами. У нас был крупный мусор, там 6-метровые были доски, которые мы пилили на фрагменты да, и фрагменты выносили. Ну, соответственно когда мы выносим крупноформат, да, его же никто в щепку не превращает, он занимает больше места. Вот. И за счет того, что а, тот а, мусор, который мы отсюда вывозили, он был крупногабаритный, да, у нас потребовалось столько машин. К вопросу мы просчитывали варианты, что будет, если мы поставим сюда бункеры, будем в бункерах загружать. Но пришли к тому, что компания, которая занимается вывозом строительного мусора, у которых есть свой полигон, они сказали, что если вы нагрузите в этот бункер больше, чем 5 тонн, да, то, к сожалению, его будет сложно поднять. Либо они нам предлагали поставить бункер на 20 кубов но к сожалению максимальный вес который туда можно нагрузить там 10-12 тонн потому что та машина которая приедет забирать этот мусор она также его не поднимет и вот целесообразность как бы ставить бункер во дворе в котором и так недостаточно места ну просто она сама собой отпала и вывозили просто пяти тониками на вывоз мешки лопаты совочки какие-то потратили там если не соврать 300 тысяч рублей вот это достаточно много. Мы изначально ориентировались на 150, но так как у нас нет работы, опыта на Сталинках, и я могу больше сказать, по Тюмени мы не нашли людей, кто с опытом по Сталинкам, вот, то мы промахнулись в два раза. То есть 150 планировали, 300 ушло. Ну вот, это на самом деле печально с точки зрения того, что бюджет у нас растянулся. Но и это сейчас не окончательно, как выясняется по текущей ситуации.